аккорд F на третьем ладу четвертая здесь вот на втором и бары малые бары то есть две струны на первом ладу играем четвертый бас третья и пять раз первую струну играем далее мы играем вторую вот мы сыграли и бас у нас уходит на третий лад на шестую струну здесь все просто здесь играется вторая открытая то есть не зажатая с шестым басом дальше идет третья и пять раз дергается у нас вторая открытая Дальше мы играем вот здесь на третьем ладу вторую струну. Один раз дергаем и ставим аккорд АМ. Аккорд АМ, когда поставили, играем вторую и пятую вместе. Далее четвертая. И здесь вот нужно сыграть вторую струну. Вот мы ее сыграли, она зажата. Затем открываем струну. Потом опять зажимаем на первом ладу. Открываем, зажимаем, открываем. И то же самое играем в следующий такт. Абсолютно то же самое. Потом у нас все повторяется, абсолютно, как до этого. Дальше идет у нас после этого куплет. Можно зажать полностью, вот так вот сыграть. Если вам сложно брать бары, вы можете зажать просто третий палец Зажимаем на третьем ладу четвертую струну Играем этот бас Затем третья И пять раз играем вторую струну Потом бас После этого идет на третьем ладу шестой бас Открытая вторая На втором ладу третью струну зажимаем Потом идет щелчок Третья И опять бас шестой Дальше идет открытый бас, третья открытая. И на третьем ладу вторая струна играется пять раз. Шестой бас. Дальше мы зажимаем вот здесь на первом ладу. На первом ладу первую струну. Играем с пятым басом. Дальше ставим вот сюда. Открытая. Вот сюда ставим мизинец. Щелчок играется. И вот опять на первом ладу, вторая струна и опять бас. То же самое идет повтор. Дальше идет у нас, вот мы зажимаем вот на втором ладу четвертую струну. И потом идет повтор, то же самое, что и до этого было. Дальше мы играем открытую шестую и вторую. Здесь нажимаем на первую ладу третью струну. Щелчок. Здесь вот нужно высекать вторую струну и делать щелчок. То есть это когда мы играем вот так вот вторую струну ногтем сверху вниз. И в это время нам нужно сыграть щелчок на шестой струне. такой эффект. Ну и припев можно сыграть еще вот здесь. Вот. То есть мы зажимаем на восьмом ладу бары. Здесь играется щелчок на первой струне, потом дергается опять. Играем еще раз 13 лад и играем с на восьмой лад. Дальше мы играем указательный палец вот на седьмом ладу с третьим басом. Дальше играем Указательным проводим по второй и первой струне Потом щелчок То есть щелчок делается за счет ногтя указательного пальца Просто мы ногтем ударяем по первой струне Разворачиваем кисть И при этом достигаем вот такого звука Дальше идет сдергивание с И пятый лад мы играем вот Получается малые бары. Пятая. Первая и пятая струна вместе. И дальше здесь мы играем вот так вот. Пятая и первая вместе. Затем мы указательным пальцем сразу три струны извлекаем. Сдергивание. После этого. Еще раз, пятая, первая. Указательным три струны играем, сделаем сдергивание на седьмой, и потом уже щелчок. То есть мы играем вот этим пальцем указательным, и делаем щелчок и сдергивание. То есть вот такой эффект. И потом идет просто повтор.